Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов, и в этом видео мы рассмотрим распространенную ошибку в рекламном кабинете. Это ошибка аккаунтов в статусе показов. И когда вы не понимаете, что происходит, никаких уведомлений вам не приходит, сейчас рассмотрим, что где смотреть. И основная эта причина, конечно же, связана с лимитом списания, который находится у вас в настройках биллинга рекламного кабинета, в настройках платежей. Сейчас подробно рассмотрим буквально за несколько минут. Мы полностью разберем эту ситуацию, посмотрим причины и также рассмотрим, на что нужно в последующем обратить внимание после того, как списание вы уже сделали. Для того, чтобы реклама у вас запустилась, все было в порядке. Итак, переходим на скринкаст в экран монитора, где я подробно все расскажу. Поехали! Итак, подробно рассмотрим ситуацию, когда вы заходите в рекламный кабинет, а у вас написано статус показа «Ошибка аккаунта». И вроде бы даже никаких уведомлений не приходило. Но а, вы чувствуете, что вчера лиды были, сегодня лидов нет. И почему-то реклама у вас стоит, не идет. Вы э, решили зайти в рекламный кабинет и смотрите, действительно стоит. И о, ужас есть ошибка аккаунта. Что же это такое? И в большинстве случаев что нужно делать? А, также вы в приложении, Facebook, в приложении Facebook можете наблюдать такую картину, как статус. Не погашено, да? Вот, видите, внимательно, да? Не погашено. Это значит, что ваша реклама стоит по причине того, что вы достигли лимита затрат, который у вас выставлен в биллинге рекламного кабинета, в настройках оплаты конкретного рекламного аккаунта, и поэтому рекламная кампания остановилась, потому что Facebook открутил по вашему уже установленному лимиту который вы устанавливали или забыли про это, либо он стоял там по умолчанию. Давайте же перейдем в биллинг и подробно посмотрим, что нам пишут. Иногда выводится предупреждение на экран монитора. Вот здесь вот где вы увидите сверху, что ошибка, вам необходимо сбросить лимит для того, чтобы показывать рекламу дальше. Перейдем же в биллинг рекламного кабинета. Это можно сделать разными способами замечу, что никаких уведомлений по этому поводу не приходит. То есть если вы заходите на свою страницу Facebook и смотрите колокольчик уведомления, то здесь как бы все в порядке, тут есть какие-то платежи другие, да, тут у меня разные рекламные аккаунты прикручены к странице. Вы не находите уведомлений, которые бы вам подсказали, в чем дело. Но перейдя в раздел «Биллинг», все становится понятно. Единственное уведомление, которое вы увидите, это списание смс, которое приходит на ваш онлайн-банк, да, уведомление о попытке списания, что фейсбуку не удалось списать денежные средства. То есть такая смс и придет, что не удалось списать средства, Facebook и номер кода вашего вашей транзакции и ID аккаунта. Вот. И здесь в биллинге рекламного кабинета, если вдруг у вас смс-уведомления не настроены, либо вы его пропустили, либо не заметили потоки других сообщений, здесь вы четко увидите картину, что произошел сбой. В, статус, в статусе платежа у вас стоит сбой, что вам нужно было оплатить вот эту сумму, но на данный момент а, ее не было на а, вашем счету, привязанной карте и другом способе оплаты, например, PayPal. Все, что вам нужно сделать, это зайти в рекламный кабинет, в настройку платежей и нажать оплатить вот здесь. И сейчас мы это сделаем, а потом рассмотрим, каким образом сделать так, чтобы не допускать это. Нажимаем оплатить, и сейчас у нас платеж пройдет, потому что... Uh, счет уже пополнен. Uh, это рекламный аккаунт нашего заказчика. И успех, да, средства списаны. Вот нам пишут. Готово. Окей. Okay. Что же делать, чтобы избежать uh, такого случая? Здесь, кстати говоря, в течение 15 минут информация обновляется. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Uh, переходите в настройку платежей данного рекламного аккаунта либо с средства оплаты, которые у вас привязаны к бизнес-менеджеру, если вы назначали единые средства оплаты, которые, с помощью которых хотели оплачивать. Итак, здесь в способах оплаты вы можете и должны добавлять новый способ оплаты, который будет резервным у вас. То есть если с вашего рекламного, рекламного счета, была попытка списания, она не произошла, то Facebook будет обращаться ко второму способу оплаты, к третьему способу оплаты и так далее, который вы прикрепили, для того, чтобы ваша реклама не останавливалась. Это необходимо, если вы не контролируете вручную, а хотите, чтобы... То есть четко понимаете, какой у вас лимит списания, и понимаете, что лучше пускай у меня будет все работать, нежели чем реклама остановится, и я потеряю там час. День, полдня на то, чтобы понять, да, либо отписаться своему исполнителю, либо исполнитель не поймет, да, почему реклама стояла, потому что не все а, исполнители смотрят рекламные кабинеты заказчика постоянно. И реклама может стоять, и вы можете недополучать лидов в это время, хотя закладывали а, весь этот бюджет на этот срок. Поэтому в качестве постраховки, пожалуйста, добавляйте способ оплаты. И важный момент. После того, как вы оплатили, обязательно проверьте а, лимит затрат аккаунта. Дело в том, что мы -то сейчас списали, но на конкретно этом аккаунте у нас установлен лимит затрат аккаунта именно 2000 рублей. А, то есть пока мы не сбросим этот лимит, рекламные кампании у нас так и будут стоять. Вот давайте мы перейдем в Ads Manager и посмотрим, исчезла ли ошибка аккаунта, ошибка аккаунта которая нам прописывалась в статусе, статусе показа. И вы не знаете, вы можете зайти и увидеть этот статус, и у вас возникнет недопонимание. Вы начнете писать в поддержку, звонить друзьям, выходить на какие-то форумы, заходить в чаты, задавать вопросы, которые, в принципе, и так решаем И, посмотрев это видео, вы поймете, что беспокоиться не о чем. Вам всего лишь нужно сбросить лимит теперь. Да? Единственное, что изначально просто проверьте, какой лимит у вас стоит. После того, как оплатили, заходите, смотрите. Если лимит затрат аккаунта, вот это вот в настройках платежей, до да, плащика, где мы были, секундочку, сейчас. настройки платежей, да, вот эта вот линия синяя, да, которая отображает расходы движения ваших денежных средств, если она здесь на пределе и нынешний лимит уже исчерпан, то вам нужно просто сбросить его. Вот. Либо избрать другой лимит, да, изменить лимит, либо полностью удалить лимит, если вы понимаете, что открутка денежных средств идет... А таким образом, каким вы настроили в самом ads-менеджере, допустим, то есть ограниченное действие рекламных кампаний. Но я на всякий случай рекомендую использовать способ установки лимита и проверять настроенные лимиты в соответствии с вашим техзаданием, вашим исполнителем, таргетологом и SM-менеджером, и кто у вас занимается таргетированной рекламой, если занимается. Вот. Поэтому в этом случае мы нажимаем «Сбросить», «Сбросить сумму затрат», у нас лимит исчезает, начинается открутка заново, потом синяя линия пойдет опять сюда. И теперь, перейдя в Ads Manager, мы увидим от чуда статус «Действующий» с зеленой горящей кнопочкой в да? статус «Показа действующий». И теперь мы можем спокойно быть на счет своих рекламных кампаний до момента очередного достижения лимита. Рекламного кабинета. На этом, в принципе, все. Если у вас возникли вдруг вопросы, они обязательно должны возникнуть. Задавайте их в комментариях, не стесняйтесь. Также ставьте лайк этому видео, потому что это помогает мне продвижение, и Я могу больше времени уделять на ответы на такие вопросы, которые вас волнуют. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.